Всем здравствуйте! Это косуля сибирская. Два штука. Эх, не вижу, он наконец трясет. Вон животинка ходит. Вон ходит. И вот тут вот что-то. Кишки не кишки сейчас подъеду Посмотрю Сороки слетели Нет не кишки Пытались поле молотить видимо Да ворон? Вкусно? Ворон то кишки у меня не ест Не приучил его вообще к этому Вот так вот Сегодня 31 декабря Время 10.39. На улице около 20 градусов. Даже холоднее, наверное. Борода у меня замерзает. Едем с вороном, как обычно, по старой традиции, в лес. Ну ладно, не кишки раз. Поедем дальше. Потом доеду до места. Засниму для чего я все-таки еду то в лес? Ну а так, если интересно, он они животные бежали, охраняет у них. Ну я перепись веду. Вот так вот тут. Ладно. Пока, все. Идем после там лошадей сзади там меня много было нахожено, возможно здесь где-нибудь в лесу лежат, я замерз, короче вообще уже, такое чувство, что у меня щека обморозилась, громко не буду говорить, там должны быть камышики какие-то в лесу, попробуем подъехать, заснять получится, не получится уж на камеру, не знаю, может, хоть так посмотрю сам, вам расскажу. Наложено было много, как я понял, осихов с двумя лосятами. А может, тут с одним. Не знаю. Там все в крест было, они кусты кушали. Ходили. Так что вот так вот идем. Вот такая вот местность в этом лесу. Ником заросшая туда. Просто так не залезешь, если залезешь что-то. Дальше 20 метров ничего не видно. Осями а было в крест, короче, нахожен. А вот опять следы. И вот следы. лет то вроде уже бегом может быть мы вора не увидим, да? причем тут вроде как не один похоже спугнули мы вася все таки с дальнего края а нет тут след навстречу нам навстречу бежал туда поедем искать туда Эх, вот это все блин еще на голову сыпиться. вообще не интересно ладно сейчас еще в той стороне съездил на тот угол леса посмотрю И поедем дальше по своим делам получится заснять Получится, не получится, ну не получится, что теперь сделать. Ну вот, мы прибыли с вороном на место. Наконец, кто видео смотрит, или когда-то смотрел, тот узнает это место. Осинки только сломались. Солонец это, в общем, мой старый. Следов тут свежих нет. Но старые есть лосинные. И вот это место, я так понимаю, все от снега было выбито не так давно. то что такой большой перепад. И тут снега это буквально. Че он ерунда. Снега тут вообще ерунда. Получается. Зверь-то сюда ходит. Ага. вот он, не камешек мой. Долезали, там аж до земли. Это хорошо. О, холодно, холодно. Вот так вот я сейчас выгляжу. Дома посмотрю, как это. Ворон у меня тоже инем покрывается. Нифига уже не 20 градусов, еще холодает. Вот мешок с подарочками, сейчас я его выгружу, раздарю, побегаю, попрыгаю здесь, ноги отогрею и поедем с вороном домой. Время уже первый час пошел, до дома нам еще часа полтора ехать. Видео если сегодня выложу, то всех с наступающим Новым Годом главное здоровье но и всего-всего остального сопутствующего если завтра выложу то уже с новым годом ну либо с наступающим, либо с новым но вы меня в общем поняли В общем, всего доброго если что еще будет интересное выйду на связь если дорогой ничего не будет то и не выйду руки сильно мерзнут ноги замерзли Сейчас отогреемся. И прямиком бегом-бегом домой. Ну, а вот так вот будем дальше следить за Саванцом. Всем пока. Вот тут метки свои оставляет. Подошел. То ли почесался, то ли погрыз она вся от самого низа. Сосенка. Ну-ка, Ворон, давай еще второй кружок. Тррррр, стой. Вот она. высока, Метр на два, наверное. И шоркана. Вот такие вот дела. Но мы пока не встречаем. А, следы есть Ладно. едем дальше сейчас глухарка вылетела но далеко там еще будут впереди одни сосенки может быть ось оказаться и там так что вот так вот пока едем дальше ай А Понял быстрее.